Mm. <music>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 К слову, интерес к обучению в КФУ среди иностранных граждан высок. Так, по состоянию на 29 августа в ВУЗ было подано 11 701 заявление от иностранных абитуриентов из 41 страны мира. При этом наибольший интерес к обучению в ВУЗе проявляют выходцы из Китая, Ирака и Турции. Отдельно затронули и вопрос приема высокобальных абитуриентов и абитуриентов-победителей призеров Олимпиад. Так, в этом году в КФУ зачислено 94 абитуриента, набравших 100 баллов ЕГЭ по одному или нескольким предметам, что на 9 больше, чем в прошлом году.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 и получать какие-то бонусы. Таким образом, в ходе пресс конференции были проведены факты, говорящие о росте количества абитуриентов, заинтересованных в обучении в КФУ, в частности среди иностранных граждан, так и о повышении качества приема в ВУЗе. Кроме того, была отмечена полная готовность имущественного комплекса университета к Новому учебному году. Отметим, что занятия у студентов в этом году начнутся несколько позже, с 16 сентября, в связи с проведением в последние дни августа мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 и проживанием его участников в кампусе КФУ. Лилия Талипова, Леонардо Влетьяров, Универньюз.